Всем привет! Сегодняшний обзор будет полезен всем автомобилистам, потому что расскажу я про универсальный держатель для смартфона. Лично мне не нравится клеить всякие держатели на лобовое стекло, я предпочитаю именно такие, которые можно закрепить в вентиляции, поэтому и заказала такой экземплярчик на Алиэкспресс. Пришел товар в фирменной упаковке, внутри была инструкция с картинками на английском языке, а также сам держатель с креплением. Крокодильчик, с помощью которого надо крепить на вентиляцию устройство, достаточно тугой. Мне, чтобы его рожать, приходится прикладывать усилия. А это значит, что он крепко будет держаться в машине и даже при резких поворотах устройство не будет слетать с панели. Это большой плюс. Внутренняя часть прищепки покрыта матовым силиконом. Держит крепко, при этом не царапает решетку воздуховода. Все детали выполнены из пластика, сделано все аккуратно, без дефектов. Посторонний запах отсутствовал. Чтобы вставить крепление, сначала надо открутить пластмассовую гайку сзади. Собирается все быстро и легко, занимает меньше минуты. Благодаря специальному механизму держатель можно использовать под любой телефон. Когда вы вставляете телефон, то под его весом нижняя часть отъезжает, при этом боковые лапки сдвигаются и надежно фиксируют ваш телефон. Мне очень понравилось, что снизу предусмотрительно оставили отверстие для подзарядки мобильного телефона. Конечно же, я сразу решила опробовать его в машине. Могу сказать, что тестированием я осталась довольна. Держатель крепко зафиксирован на вентиляции, при этом благодаря шарнирному креплению можно поворачивать телефон в нужную сторону. Спасибо за внимание.